Третье звено! Прикрывайте нас с фланга 30 калибром! Второе звено! Вы в резерве! Понятно! Элдер и Мартин за мной! Все готовы! Ну вперед! У них впереди два МГ-42. Третья группа отвлекает их на себя слева. Вторая группа бейте их справа. Ну, давайте! Назад, в укрытие! Эта пушка сейчас бабахнет! Шевелитесь! Эй, вы! В канаве! Влезайте! Ощущайтесь! Пока закончили, продолжаем! Шевелитесь! Мартин, хватайте <связь> документы быстро! Документы, шевеляй! <связь> Сержант, ты с раненым конвертом! Что с собой, черт возьми? Сержант, прости. Я не О боже! Сколько ребят убито? О боже! Бегай! Слушай. Они могачей тоже стреляют! Они играют по правилам! <связи> Я буду Я сам... буду пункте эй прикройте меня второй взвод шагом марш вперед охранять эти здания Вражеские документы. Быстрее! Снаружи фрицы. Возьми этот пулемет и используй его. На... Function! Последний ствол. Надо заканчивать закрытку. Отсюда.